Привет всем, меня зовут Данил В вот на канале Заблок ТВ. Вы наверное прочитали под названием этому видеоролику, что у нас будет сегодня происходить. А происходить у нас будет э, мы будем проис... hmm. смотреть, реально ли кока кола наша беременна? И если конечно реально она беременна будет, то.. Я не знаю, можно э, небеременным женщинам так э, прикалываться над своими мужьями. Сейчас открываем нашу баночку Кока-Кола. Главное э, не в потолок, что. Выливаем чуточку э, в нашу баночку. Вот так, наверное, пойдет. А остальные кока-кола для вас. Вам всего лишь нужно нам поставить лайк и подписаться на канал. И эта баночка кока-кола окажется у вас на диване, либо у вас возле стола. Открываем тест на беременность. У меня их два на всякий случай. нечаянно оборонил и достаем нашу бумажку. Поскольку наш тест для беременности бумажный. Так. Его еще надо достать. Вот, достали наш тест для беременности, я думаю, надо, ничего же не надо наторвать оператор, и ложим этой стороной в нашу кока-колу. Все через несколько минут, через 10, у нас проявится, я думаю, две полоски Кока-Кола, а пока я. Сейчас мы посмотрим, проявится ли второй раз тест на беременность. Опять же, макаем наш тест нашу кока-колу прям хорошенько манкаем и правда две полоски на ваших глазах вы видите, что у кока-колы проявляется две полоски и так вы можете обдуривать своих мужей насчет вашей беременности за такой совет я думаю, можно поставить лайк и подписаться на канал. Вот этот тест на беременность уже побывал в Кока-Коле. И он уже проявил две полоски. И еще раз повторюсь. Если вы поставите лайка и подпишитесь на канал, эта баночка Кока-Колы еще не открытая появится у вас на столе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А я, как вы видите, в штанишках. Вы не угадали.